Ну, новичку всегда сложно работать, человек должен обладать все-таки какими-то знаниями и навыками определенными. Это касается не только этой машины, это касается любой машины, даже вот ручного станка. То есть это, собственно, то, чем мы занимаемся в Москве. То есть у нас есть свой тренинг-центр, где мы учим людей. Мы не учим печатать на машине, да? Мы учим технологии к тому, чтобы человек, придя в свою компанию, мог, ну, я надеюсь, что сможет <смех> сразу приступить к работе. <смех> Здесь ну, мне очень трудно судить, что понравилось или не понравилось, опять же говорю, потому что это нужно э, в, так сказать, в производственных условиях встать и начать работать. Тут даже больше не совет, а некоторая зависть э, к этим людям, потому что э, они каждый раз поз... узнают что-то новое, да, и... получать знания. Вот это самый главный совет: получать знания э, и пытаться эти знания воплотить э, в своей работе. Причем э, учиться нужно постоянно. Нельзя сказать, что я все знаю. Я, благодаря вот своей нынешней работе, имею возможность общаться со многими людьми, да, как с нашими клиентами, так и с поставщиками, и с производителями, каждый раз для себя узнаю что-то новое. У меня был момент, когда я думал, что я все знаю. Вот как только он наступил, этот момент, то через 10 секунд я понял, что я ничего не знаю вообще. Да в принципе, все, что более, э, ну, что-то художественное. Э, просто я имею такое небольшое образование, художественное, я по, по образованию художника-формитель. И поэтому, ну, нравятся какие-то вещи графичные, да, в которых очень много каких-то мелких деталей. Я, причем, прекрасно понимаю, что, ну, большинству людей это, в общем-то, все равно. Но мне нравится разглядывать картинки, что там вот переданы фактуры ткани, там, какой-то кожи. Или там была у меня одна работа, имитация карандашного рисунка на ткани. И я считаю, что... Получилось очень здорово. Не знаю, насколько это нужно, так сказать, в промышленной печати, вот. но в плане искусства это было... Мне понравилось. до перфекциониста мне очень далеко. Но все же эти все детальки. Это уже просто, ну, это не, не перфекционизм, это просто восприятие печати, да, э, потому что напечатать такое на бумаге, ну, в принципе, да, на, не, не очень сложно. А напечатать это на ткани, которая имеет определенную фактуру, да, э, и она впитывает в себя, то есть, ну, это, будем так говорить, такой отдельный, э, отдельный вид искусства. Я спорил э, с, там, с такими дизайнерами, которые говорили, что с художниками, которые настоящие художники, они говорили, что ну вот то, что ты печатаешь, это не искусство. Э, искусство это когда что-то непонятное. Это. А у тебя вот просто какие-то картинки, да, они напечатаны хорошо, но это не искусство. На что я говорю, но если я повешу Хорошо. это в рамку и повешу на стенку, это уже будет искусство. Спасибо. Будущее есть, но приход цифровых технологий, да который, ну, практически вытеснил тех, э, шелкографию с ее исконных позиций, до да, печати по пластику, по каким-то таким сложным материалам. Даже вот здесь на выставке э, стоят принтеры, которые, ну, еще несколько лет назад, трудно себе было представить, что это делает э, принтер, а не ты это печатаешь руками или машиной. Но э, в текстильной печати, э, по моему мнению, приход цифровых технологий, он будет когда-нибудь и так серьезно придет. Но до конца вытеснить шелкографию оттуда он не сможет. Во всяком случае, на, на ближайшее будущее. Пожалуйста.